И келке смертки у сегодня будет топовый ресурс-пак для ПВП. А пока мы не начали, не забудь поставить лайк, подписаться на мой канал. Более 90% людей смотрят без подписки. И это непростительно. Пойдем к видосику. <Связычный> так, ну что же. Сейчас мы, короче, это на нашу катку. X2 на x 2 на Х2. Ой, фу, Х2 на Х2. Короче, такой топовый ресурс -пак у нас сегодня. Видео. Все топово достаточно. Короче, ссылка на него находится в описании. На яндекс Яндексискомедияфайр. Ну так что, ставим лайки, подписывайтесь на канал. Ну, все тут ехаем пацанчиков. У меня все зельки со мной остались, потому что стаканчик мне плюсанул. Не надо. Мораль читать. А я здесь что-то умирал, конечно же, жестко Я лучше похав Ну короче, вот реально. Видосов... Давно достаточно не было потому что у меня были бытовые дела, достаточно большие масштабные строительства MC Bob Московский Gbob. Ну, придется, короче, стаканчик пусть пехается. На это, конечно же, не интересно все смотреть. Да, ссылка на РПХ находится в описании. Ну и в комментариях тоже. Закрепленном. Как я и говорю MediFire, Яндекс.Дис, там, типа того, все такое. Ну, короче, дефолт, в принципе. Я вам так скажу. Поп строитель. Чукайте, чукайте. Вау! Вау! Вау! Ну, озвучивает свои действия полностью. Охренеть. Страшно с ним, очень страшно, опасно. Да он что-то отхилился, взял и все. Давай, ты выигрываешь. Блин, бутер вроде лезет вроде я хочу. О! Переходим, короче, к юхака. Так, вот наш ИХК появился в здании. ХВМГ по дефолту. Можем немножко что-то... Ой, не... можем немного почувствовать эту мощь. И... А... Я бананчик взял. Так, а я Ашанчика. А, меня двоем взяли. О, что ж за Ашанчик? Говоря... А ч это? Мне... Ч это за удары, я не пойму. ч это кого-то фризит немного? У них. Да, чё-то... Они фризен. Ой, ну нет. все, выносим. Мы, короче, ну ч, в дефолт, в принципе. Ставим лайки. Ну что ж, вот косиемс получилось, короче. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Голосуем в, в, в, в, в правом верхнем углу. В подсказках понравился верспак или нет. Тыгать на 4 прикольных видосяна. А мы с вами. Конечно же, не прощаемся. Стаканчик тоже хочешь. Скрайс мазафока.